Сегодня я вам покажу, как построить мини боевой вертолет, который умеет ехать, чему бы и нет. На нем имеется красная кнопка, при нажатии которой он взлетает. Точно такая же кнопка есть под этим видео. И в видео вооружение ходит барабанная турель, которая с воздуха может неплохо так всех по уничтожать. Давайте не будем задерживаться и приступать к его строительству. Время туториала. Сначала нажмем на плюсик и Меркинг Левел поставим на зеленый. После этого поднимемся на один блок и построим платформу 4 на 7 блоков. Меркинг левел, то есть уровень скрепления мы включали, чтобы эта платформа была цельной. Теперь поставим два металлических стержня в центре этой площадки и сверху поставим металлический блок. Спереди и сзади этого блока поставим плоские колеса. Теперь давайте установим магниты. Спереди ставим один, а сзади два. Также установим кресло пилота. Пришло время изменить настройки. Уровень соединения вернем на оранжевый, а перемещение поставим на 0.5. Поставим два блока сзади кресла и, как показано на видео, установим задние колеса. Эти бойки будут мешать магнитом летать, поэтому мы их удаляем и соединим колеса по-другому. Переднее колесо поставим по другому принципу, потому что оно у нас только одно. Как видите, колесо стоит ровно по центру. Теперь соединим колесный блок с корпусом. Выглядит не очень симметрично, поэтому мы построим то же самое с другой стороны. Вместо колесного блока можно поставить просто бетон. Вот такой байк получился. Теперь мы из него сделаем вертолет. Но сначала немножко привязки. Во-первых, отвяжем все от кресла. Так нам будет удобнее разобраться, где что. Пока что нам нужно привязать только колеса на клавише EQ. Временно сзади поставим кнопку, чтобы к ней привязались все остальные механизмы. Давайте сделаем основной пропеллер. Ставим сверху колесо. И под 45 градусов ставим блок, и к нему прикрепляем стержни. Вот такой пропеллер получился. Чтобы выглядело покрасивее, удаляем металлический блок и ставим его заново. С понятия почему, но красиво. На всякий случай пропеллера отключим коллизию, а то еще врежется кого-нибудь. Мало не покажется. У нижней платформы с двумя палочками отключим коллизию и включим прозрачность на 100%. В плюсике вращения ставим на 15 градусов и начинаем строить задний пропеллер. Сам пропеллер я решил сделать из бетонных палочек. Так как мы строим без рулетки и без шпателя, это будет довольно сложно. Крутой, конечно, пропеллер получился, но теперь нужно точно такой же построить с другой стороны. Пришло время заставить его крутиться. Для этого мы поставим сзади плоское колесо. Эти две палочки могут нам все испортить, поэтому мы их просто уберем. Остается только соединить два пропеллера и колесо. Само колесо нужно присоединить к корпусу, чтобы оно не отвалилось. Конечно же, благодаря магии отвертки мы включим у них прозрачность и отключим коллегию. Вертолет полностью готов, теперь сохраняем и можем его проверять. Но все-таки, чтобы ничего не отвалилось, лучше заново загрузить. Теперь просто размораживаем при помощи отвертки и я расскажу краткое управление. Чтобы ехать вперед, нужно нажать на клавишу E, а чтобы назад Q. Повороты осуществляются обычными клавишами A, D, как и в обычной игре. Для полета нажимаем на заднюю кнопку. Тут управление несложное. Просто как обычная ходьба в робоксе. А сейчас давайте построим спереди пушку. Сначала из наших любимых палок сделаем подставку для неё. Теперь сделаем саму пушку отдельно от корпуса. Поставим пару колес, как показано на видео. Они нужны для того, чтобы мы могли вращать пушкой. Колес скорость ставим на один, отключающийся момент зеленый. Далее выделяем колеса вместе с заборами и включаем у них прозрачность и отключаем коллизию. Соединим верхнее колесо с корпусом. У этих заборов тоже включим прозрачность и отключим коллизию. Шло время их привязать. Сначала отвязываем их и привязываем. Первое колесо на клавише XZ, а второе на CV. Теперь сделаем барабанное орудие на 5 снарядов. Для этого нам понадобится привязать 5 пушек 5 таймером. Но если все пушки у нас будут сразу в одном боке, то мы не сможем их нормально перепривязывать. Поэтому мы каждую пушку будем по отдельности задвигать с помощью поршня. Давайте установим все 5 таймеров и привяжем каждый таймер друг к другу. Их тайминг нам нужно поставить на полсекунды. Чтобы привязать пушку, нужно сначала привязать ее к своему таймеру, а потом отвязать от кресла, так как эта пушка автоматически уже сюда привязалась. Правильно настраиваем длину поршня, после чего задвигаем эту пушку и включаем у нее фиксацию. Так нужно сделать 5 раз. Но если у вас есть шпатель, то все становится гораздо проще. Вам просто нужно поставить пушку, отвязать ее от кресла, привязать к таймеру и просто при помощи шпателя задвинуть ее в другую. Делается максимально быстро и удобно. Я закончил, теперь включаем прозрачность на 100% у пушек и по желанию отключаем АИМ. Я говорил, что ту кнопку, которая сзади стоит, мы ставили временно и сейчас мы ее удаляем, потому что впереди мы делаем Своего рода руль и ставим на нее красную кнопку. Тут не пойми, что привязалось, поэтому мы сначала поставим кнопку здесь, чтобы к ней все привязалось, и поставим следующую здесь. К ней привязываем все магниты и колеса, которые отвечают за пропеллеры. Сделаем пушку немножко похожую на пушку. И привяжем первый таймер к кресу пилота. Оно автоматически привяжется на клавишу F. Все готово, сохраняем и можем проверять. Как я говорил ранее, ехать он может на клавише E А если зажать переднюю кнопку, то можно летать. Также у нас может вращаться пушка на клавише X Z и C V. И стрелять из своего барабана. Сейчас поднимемся повыше, я это покажу. Нажимаем на клавишу F, и каждые полусекунды у нас вылетает по одному снаряду. Всего у нас вылетает 5 снарядов. Потом, после небольшой перезарядки, мы снова можем стрелять из барабана. Надеюсь, что у вас все получилось. И на этом наше видео будет заканчиваться. А сейчас я вам рекомендую посмотреть видео, как построить Делориан без рулетки. Всем до скорых встреч.